Надо просто очень хорошо разбираться, какие информационные пакеты несут в себе разум Одина и разум Фрик. Разум Одина, это, как прочь, все верховные боги, это хозяин первоосновы порядка. А Фрик, как его помощница, они, не рав... они с одной стороны равноправны, но с другой стороны воля Фрик всегда позволяла Одина держать на шаг впереди себя. Она является хранительницей первоосновы традиции. Вы доберетесь и соединитесь с разумом Одина только после того, как станете абсолютно фрик. То есть традиция подчиняется порядку. И если это будет прописано в вашей системе, ваше соединение с Одином будет абсолютным. Но пока это в вашей системе не прописано, будут вот эти вот постоянные разрывы. Я признаю право за порядком, но не через традицию. Или я признаю традицию как реально существующую силу, но не всегда признаю право порядка управлять этой традицией. То есть в вашем сознании пока есть вот этот вот конфликт. Традиция подчинена порядку, подчинена абсолютно и не может ему воспрепятствовать. Она может с ним спорить, она может доказывать что-то, да? но пойти против порядка традиция не может никогда. То есть ну, может быть так, что это два бога. Может быть, конечно, может быть, и Один, и Фрик, они все работали на создание человеческой расы определенного, определенного масштаба и характера. Точно так же, как, например, богиня Лада, да, являясь полноценной супругой бога Сварога, никогда не становилась ему конкурентом, как, например, Гера пыталась стать конкуренткой Зевсу даже пыталась сделать попытку свергнуть его. Вот у Одина с Фрик никогда не было попытки, Фрик свергает Одина. И у э, Лады со Сварогом никогда не было попытки, Лада свергает Сварога. А вот у Геры с Зевсом было. И как только вы утвердитесь в этом понимании, что традиция не может свергнуть порядок, ваше соединение с Фрик и с Одином будет абсолютным. Но если вы в глубине души не согласны с этим, если вы считаете, что ради сохранения традиции, например, надо корректировать порядок да, или видоизменять его, или напротив, порядок недовольной традиции может уничтожить ее, да, то есть наказать традицию определенным способом, значит, искать вам своих покровителей, свои, свою силу, соответствующую вашему я вашему ядруса, как следствие. Ну, вам нужно искать не среди скандинавских северных или славянских богов, а, например, среди греческих богов, среди римских богов. То есть что для вас все-таки более предпочтительно, порядок имеет право управлять и уничтожить традиции или нет, традиция при необходимости может заменить один порядок на другой. Вот об этом как раз и надо подумать. Будете крутить эту мысль в своей голове и для вас вот это миропонимание, кто от кого зависит и зависит ли, станет абсолютным. Тогда вам станет понятно, с какими богами, в сторону каких богов все-таки лучше смотреть.